Всем привет, с вами Баба Виктор. Сейчас я расскажу и покажу, как переключить свой аккаунт на понятный для нас русский язык. Вместе со мной вы можете пройти все по шагам, я буду говорить и показывать, вы все повторять. Если не успеваете, то нажимаете паузу, делайте то, что я показал и только потом двигайтесь дальше. Итак, внимательно слушаем, точно копируем действия, получаем управление своим e-mail ящиком на русском языке. Начнем. Для того, чтобы переключить на русский язык свой e-mail аккаунт, необходимо обязательно пройти регистрацию. Смотрите для этого соответствующее занятие. Кроме того, необходимо будет войти в свой аккаунт, если он у вас уже есть. После того, как вы зарегистрировались и прошли авторизацию в своем аккаунте, мы нажимаем вверху на такое колесико и выбираем Mail Settings. Здесь мы находим сразу же первой строчкой идет переключатель на русский язык. Выбираем русский язык из выпадающего списка так, где наш русский вот он он здесь выбираем транслитерацию тоже наш русский идем вниз нажимаем save и с этого момента мы получаем все на русском понятном для нас языке Всем, кто меня слышал, пользуйтесь русскоязычным джмайлом. До следующих встреч.